Ну что ж, друзья, значит, пошарился я здесь э, в поисках, значит, побродил в поисках новой игрушечки и набрел на вот такой вот авиасимулятор под названием Fighter Royale Last Ace Flying или Flying, извиняюсь за мой кривой английский, вот, где нам предстоит полетать, как вы уже, наверное, поняли, на вот таких вот боевых истребителях, да? То есть истребителей у нас здесь большое количество на любой вкус и цвет, я так понимаю, да? И давайте посмотрим, что же это за игрушечка у нас такая. В общем, игра у нас по мотивам Второй мировой войны. Битва а, самолетов а, на арене. В игре 25 а, а, аутентичных самолетов а, с возможностью усиления. Сто игроков сражаются, пока не останется только один лучший пилот. Это королевская битва, но только в небе, друзья. Давайте ознакомимся с оформлением и с ее менюшечкой по-быстренькому. Так, ну вкладывши в бой это понятно. Давайте зайдем вот в эту вкладочку «Пилот». И посмотрим, здесь у нас, я так понимаю, прогресс, здесь мы накапливаем, видим какой-то опыт, наш пилот прокачивается, скорее всего получает какие-то какие дополнительные навыки. У меня уровень первый, ежедневная награда 100 монет, я так понимаю, это игровая валюта, да, я пока еще, ребятки, вообще ни разу в нее не играл. Вот сейчас при вас, как обычно, первый обзор, новый взгляд на совершенно новую игру. Кстати, да, ребятки, игрушечка бесплатная совершенно на просторах Стима. Ее можно будет найти, а также ссылочку на нее я оставлю в описании под данным видео. Так что переходите, качайте и наслаждайтесь. Так, ну что ж, идем дальше. А, аватар посмотрим. Ну да, там тут можно, я так понимаю, выбрать какой-то аватар. А, множество у нас заблокировано, есть только флаг. Надо посмотреть, какие еще есть флаги, да, то есть у нас только один флаг, я смотрю, доступен пока что, других я вижу и нет, ну ладненько, пусть будет так, дальше смотрим, награды, нет, я так понимаю, нам даются награды за какие-то определенные достижения, как мы видим тут, наведя на каждое достижение, нам внизу подписывается, что нужно сделать, чтобы достигнуть этой награды, так, ну и так далее, здесь у нас ленты, король неба, я так понимаю, тоже это все нужно завоевывать в боях. Так, давайте перейдем дальше, боевая статистика, я думаю, гадалки не ходи, любому понятно, что такое боевая статистика в любой игре. Поэтому рассусоливать и разжевывать я особо, ребятки, не буду Все здесь предельно просто и понятно Вот нас битвы, вот побед, количество вот нас сбитых за битву И среднее время выживания, ну и так далее В общем, набор цифр и буковок, я думаю, любой человек разберется практически так Ну что ж, таблица лидеров Ну тут все тоже понятно Здесь у нас загрузится список людей, кто больше всего набивает У кого лучше статка, у кого лучше хватка в этой игре у кого, как говорится, штурвал хорошо начищен. И, как говорится, все в этом плане хорошо. Так, ну что ж, давайте-ка выйдем тогда из этого меню. Посмотрели мы, значит, пилота. Посмотреть... Давайте посмотрим-ка ангар, что нам здесь предлагают. Ну, ангар есть ангар. Здесь у нас располагаются наши самолеты. На выбор нам предлагают... Несколько вариантов, я смотрю, а, это у нас раскраска, да, самолет-то одной марки, я так понимаю, это вот здесь его можно выбирать, Великобритания у нас, да, вот здесь у нас, кстати, есть Советский Союз, вот я, наверное, сейчас Як-1Б, да, давайте-ка, ребятки, Полетаем на Советском Союзе У нас впереди 9 мая Как раз давайте перед этим моментом Мы попробуем залететь на самолете Куда-нибудь, кому-нибудь в одно место И вырвем зубами победу оттуда Так, давайте-ка я тогда м -м, попробую этот самолет Интересно, а можно ли мне на нем сейчас сразу летать И так, стать VIP, чтобы наверное выбрать, да? А, выбран самолет второго уровня А как тогда мне выбрать а, мне а, понравившийся самолет-то? Я, наверное, его не смогу выбрать Давайте-ка нажмем сюда, стать VIP Но я думаю, это даст, нам даст только переход в какой-нибудь дополнительный экран Да, вот о чем я и говорю Чтобы приобрести этот самолет, нам нужно задонатить То есть, ну, в любой игре практически есть донат такого плана Поэтому это уже неудивительный факт Ну, ладненько, давайте А я так бы хотел полетать на Яки 1Б Ну, ладно Ничего страшного, ребятки, полетаем и на вот этом нашем урагане, хуракан ИИС а, Великобритания. Ну ладненько. В общем, тут у нас параметры, как мы видим, оружие, здоровье, скорость и маневренность указываются самолета. Здесь у нас тоже, также, в общем. В принципе, все понятно, что и как. Здесь у нас выбирается раскрасочка. Как мы видим, тут несколько вариантов раскраски. Тоже, чтобы покрасить его в совершенно другой цвет, надо стать VIP-ом, VIP чтобы это сделать. Ну ладно, я думаю, с этим экраном все понятно. Страны. Ага, тут, кстати, можно отсортировать. Это у нас фильтр своего рода. Таким вот образом, да. Ну и давайте в ангар выйдем. Так, как играть, я думаю, нам тут будут рассказывать инструкции, но я думаю, ребятки, ее сами почитайте в моем видео. Будет сейчас обзор, и мы не будем долго слишком задерживаться на этом экране. Здесь нам все понятно. Здесь у нас ежедневные испытания, здесь у нас VIP-клуб, стать VIP-клуб, стать vip, стать VIP это мы уже видели. И здесь какие-то наборы определенные, ну, с то, что связано с донатом. Ну, ладненько, давайте-ка попробуем все-таки боевочку. Уже испытаем. Хватит здесь сидеть на одном месте. Начнем с соло. Да, я думаю, начнем соло. Каждый сам за себя. Командный бой. А, чтобы поиграть в командный бой, надо стать випом. Ну, ладно, я начну соло пока. Давайте уже посмотрим, что же здесь из себя представляет геймплей. Итак, пока у нас идет загрузочка, здесь нам дают подсказочки Выполняйте ежедневные испытания, зарабатывайте XP и монеты за выполнение ежедневных испытаний. Оставайтесь в безопасной зоне, нажмите тап, чтобы увидеть текущие и будущие границы безопасной зоны. Так, это надо взять на заметку. Собирайте новые самолеты, припасы и усиления. Пролетайте через парашюты, чтобы улучшить самолет и, вы... и пополнить боеприпасы. Так, вот это надо тоже запомнить. Я помню, какая-то тоже игрушечка была подобная, но только там корабли были. Там тоже надо было плавать и собирать в процессе боезапас, броньку и прочие-прочие улучшения. Ну и сбивайте других игроков, станьте последним а асом в небе. Да, написано, что взлетаем. Да, ребятки, взлетаем. Чтобы улучшить свой самолет, ищите золотые парашюты. Подбирайте их так, ясненько. Это все мы берем на заметку, так как нам эти советы пригодятся. Итак, мы начали. Так... Здравствуй, пилот. Добро пожаловать в обучение. Fighter Royale. Мы научим управлять самолетом, мышкой и клавиатурой. Да, собственно, мне это и пригодится. Нажимаем пробел. Ваш пилот управляет самолетом, используя машинное обучение и нейросети, учитывающие реальную физику самолета. В игре используется реальная физика. Хм. Ну, давайте посмотрим, что там за физика самолета вне зависимости от способа управления. Пробелчик. Так. Позже вы сможете сменить управление на джойстик геймпад для прямого управления самолетом в Вначале освоим простые маневры. <смех> Слышите этот звук? Как будто бы трактор работает, друзья. Обратите внимание. <смех> Тракторишка. Так. Самолет-трактор. А, выжми газ на 100%, нажав кнопочку W. Или крути колесо мыши вверх. Так. Или, или и. <смех> ну ладно. Так, выжмем в W. Это у нас максимум. И полетели. Так. А если кнопку мыши крутить, что будет? Отлично, теперь попрактикуйтесь Попрактикуемся в пилотаже Передвиньте мышь к цели, чтобы Изменить направление полета Да, вот сюда вот, ага Так, да, Мышки, кстати Можно мощность Мощностью управлять тоже очень удобно И мы сейчас летим в этот квадратик, отлично Теперь пролети через два круга поочередно а, Так, это раз И вот это у нас два, да? Тут что-то бабахает, прям бабахает жестко Так, давайте летим в круг, в круг так, нам вот сюда надо. Отлично, вроде попадаем. Дальше что? Выполнено. И, я так понимаю, обучение продолжается, да, у нас? Во время боя тебе нужно собирать боеприпасы. Они выглядят как парашюты, парящие в воздухе, ясно. Давайте, давай подберем патроны, а, пролети через парашют с патронами. Отлично, боекомплект обновлен. Видишь, твои патроны пополнены, пришло время их использовать. Давай-ка побыстрее уже. Так, выполнено. Чего он у меня не нет? Не, не, не рулится? Но это обучающая миссия, поэтому здесь такие нюансы. Теперь э, погреем стволы. Удерживаю левую кнопку мыши для стрельбы. Так, все. Отлично. Постреляли немножечко. Но я бы хотел бы побольше пострелять. С помощью мыши передвигайте курс круговой пока... указатель направления полета. Так, э, смена курса требует... Орудийный прицел показывает текущее направление Самолеты это то место Куда летят пули во время стрельбы Так, ну это я понял Так, куда летим Так видишь, так, видишь воздушный шар впереди, уничтожь его Ага, поехали, полетели, полетели Есть такое дело Вот это бомбануло, выполнено Куда-то меня опять направляет. Я пока слабовато управляю самолетом. Бе берегись, пилот. Похоже, тут ты не один. Всегда поглядывай на радар, чтобы заметить врагов поблизости. Да, вижу, красную точку у нас появилась. Давай взглянем назад. Зажми правой кнопкой мыши и двигай мышь, чтобы вращать камеру. Ага, вот так мы смотрим назад. И там у нас... Ничего, я... А, вон, вижу синеньким подсвечивается самолет, летит за нами. Похоже, кто-то у тебя на хвосте. Самое время использовать ловушку и проучить рога. Нажмите пробел для продолжения. Так, используй ловушку сейчас. Отправь смертельный подарок своему преследователю. Нажмите 4 для использования ловушки. Так, 4, да? Нажми 4. Так, давайте ка используем четверочку. Так, что-то у нас выкинули. Это у нас какой-то взрыв был. Да, что-то там у нас взорвалось. Но, скорее всего, я таким способом уничтожил своего врага за Помимо припасов в бою, ты также можешь найти э, новый самолет Чтобы... Так, это мы берем Золотая... Золотую взяли Так, отлично, теперь у тебя новый самолет Проверим, насколько он хорош Нажмите Tab, чтобы посмотреть информационную панель Да, смотрим, что, что же мы здесь видим Оружие, боезапас, количество ракет p 51 д Мустанг у меня сейчас Здоровье и так далее. Выполнено. Да, посмотрели, значит, мы. Дальше что? Нажмите пробел для продолжения. Цель, цель сев в красный круг, чтобы поразить вражеский самолет. А не забывай, что оружейный прицел это то место, куда полетят пули. А поэтому оружейный прицел должен быть в красном круге во время стрельбы. Ну что ж, понятно. Да, с самолетом будет посложнее. Оружейный прицел. Ага. Давайте-ка его собьем уже Так, есть такое дело Куда ты улетаешь? А ну стоять, гад Так, лови, лови, лови, лови. Он к нам специально подлетает Я, похоже, сам взорвался Целься в красный круг, чтобы поразить вражеский самолет Я, похоже, слил, да, эту миссию? Не забывай, ладненько Я, похоже, это, залажал немножко Так, давайте аккуратнее Вроде попал да не, не петляй, а равнее лети. Уничтожь противника, стреляй в красный круг. Так, где наш противник? Так, давайте-ка мы уже... А, я сейчас, по-моему, разобьюсь, да? Где наш противник? На правую кнопку, кстати, можно смотреть, куда наш противник улетел. Вот там показывается стрелочка, нам нужно туда лететь так так так вот он вот он вот он далеко уже улетел от нас но я его сейчас достану давай уже подлетай поближе попробуйте снова черт ребятки что-то не получается а ну стоять есть попадание есть еще попадание Опять я на него сел сверху и взорвался в итоге. То есть, да, смотрите, при столкновении... Да, то есть, обучение завершено. То есть, при столкновении, как вы видели, у нас самолетик наш сразу же взрывается. Ну что ж, я так понимаю, мне опять выбросил на тот же самый экран обучающий. Мы сейчас входим в бой. Это у нас был обучающий бой. А сейчас, я так понимаю, нас закинут в реальный бой. Ну что ж, ждем, ребятки. Итак, мы зашли, значит, в реальный бой И теперь нам нужно быть аккуратными По мне уже кто-то стреляет Я так понимаю, уже кто-то по мне пытается попасть Мы уже в реальном бою, друзья Так, нам нужно собирать желательно вот эти всякие штучки Дрючки Это нам поможет усовершенствовать наш самолет Ракеты мы взяли Так, меня кто-то пытается попасть так, это у нас, я так понимаю, патроны, да, или что это такое? Не взял. Не взял, не взял. Как же нам можно управлять-то нашим самолетом? Так, меня уже кто-то гасит, а. Давайте-ка развернемся, попробуем. И мы от него уйдем. Почему мы не ушли от него? Битва начнется через... А, это у нас еще тренировочный бой. У нас даже битва еще не началась. И меня уже, я смотрю, поотбили. Тренировочное такое начало, да. У нас пока игроки готовятся. Меня уже подбили за раз. Ну ладно, давайте-ка еще попробуем. У нас тут есть уже оружие. У нас здесь есть все, что необходимо нам для а, выживания. Давайте-ка попробуем кого-нибудь сбить, что ли, я не знаю. Не могу ни в кого попасть. Так, летим, летим, преследуем. Сложно на самом деле управлять с непривычки. По-моему, в меня кто-то уже целится. Надо сделать бочку. Я могу сделать бочку тут? Сейчас попробуем перевернемся. Нет, не успел. Не успел, и битва начинается. Вот теперь надо быть внимательным и осторожным. Сейчас надо аккуратненько собирать. Все же так. Вот у нас выпали все необходимые. Так, у нас сейчас даже нет оружия, я смотрю. Мы сейчас безоружны. Поздравляем, испытания... Прошли испытания какое-то. Так, давайте-ка соберем. Вот это что у нас за... А, флажок такой Так, кто-то уже туда летит, по-моему Да, блин, а Уже забрали, пока летел А как-то можно ускоряться? Ну, мы вроде на максимум летим Так, все собирают Все собирают У меня 200 километров, 200 миль в час Но я ничего не успеваю собирать А если вверху посмотреть? Так, стрельба разрешена Все, сейчас, по-моему, начнется Так, вот там что такое? Давайте посмотрим Вот это у нас что, боеприпасы же, да? Так, летим боеприпасом. Забираем боеприпасы. Все, отлично, боекомплект обновлен. Боеприпасы у меня есть, самолетов пока я не вижу. Давайте еще возьмем боеприпасов. Так, так, так. Я так понимаю, кто-то кого-то уже гасит. Так, на правую кнопку мыши, если мы посмотрим, то мы можем посмотреть назад. Так, это что у нас такое желтенькое? Так, зачем я вверх? Блин, никак не могу пока привыкнуть к управлению. Летим пока вниз. Летим вниз. Летим вниз. Зачем я так лечу? Я хотел перевернуться через низ. Не получилось, друзья. Я хотел сделать переворот только через низ. А не получается так на самолете. Да, следующая битва. Я тогда попозже немножечко... Так, ого, уже. Как мы видим, быстро меня запульнуло. Но тут мы видим, что опять у нас тренировка. Ну что ж, мы сейчас сможем потренироваться. Так, давайте-ка быстренько увернемся. Ага, можно еще вот так вот на кнопочке крутиться. Я не знаю только, чем это нам поможет. Так, так, так, надо в кого-нибудь пострелять. Так, вот эти зеленые, интересно, для чего нужны? Так, так, так, так, так, забираем. Раз. Это бронебойные у нас пули. Так, летим дальше, летим, летим, летим. Так, кто-то у нас сзади, да, наверное? Вот так вот нажимаем на клавишу и смотрим, кто у нас сзади есть. Вроде пока никого. Так, а вот это синий что такое? Заворачиваем. То есть у нас тут управление, ребятки, и мышкой, а на клавише ВСАД мы только вращаемся вокруг своей оси. Так, там даже, я смотрю, корабли у нас снизу есть. Только я не знаю, они, интересно, подбивают. Нет самолеты? Так, так, так. Так, попал немножечко я в кого-то. Попал. Тут зря, наверное, я кручусь. Это можно, кстати, не зажимать, пробовать. Это только, Это только для особых ситуаций. Корабли, кстати, стреляют. Так, давай-ка поворачиваем. Надо пробовать динамичнее как-то здесь поворачиваться, иначе мне кранты. Так, тут прямо с нас, я так понимаю, в нас с берега гасят, только понятно для чего. Так, так, так, я уже, я только нашел, я только нашел того, кого мне пострелять можно, и меня уже почти сбили. Так, так, так, летим, летим, летим, летим. Аккуратненько. Вот эту зеленую, если взять, что будет? Зеленый парашют. Это вроде ремкомплекты, или я ошибаюсь? Так, ну что ж, битва началась. Сейчас попробуем показать лучший результат. Да, ребятки, чтобы здесь нормально играть, нужно попривыкнуть сначала к управлению. У меня пока это плохо получается. Так, летим на максималках. куда сможем долететь? Я даже не знаю, где тут поблизости... Так, вот зону я вижу, это красный круг. Так, вот мы сейчас как раз внутри него и находимся. Нам нужны патроны в первую очередь. Так, давайте-ка вот это что у нас за желтое такое... Это у нас, я так понимаю, какие-то взрывные, да? Это у нас ракеты, которыми... Так, это что у нас такое? Это, по-моему, тоже ракеты. Так, отлично. Еще ракеты. А это что у нас такое? Это я не взял. Так, давайте-ка возьмем вот это желтое. Так, да что ж ты будешь делать-то? Стрельба разрешена уже. А как ракеты пускать? А, на, на ролик, короче, да? Надо нажать на ролик, чтобы выпустить ракеты. Так, давайте-ка мы сейчас... Попробуем вверх полетим, резко сменим Резко сменим наш курс И не получилось у меня, друзья, опять меня завалили Опять завалили меня Я вот не пойму, может быть здесь какой-то прицел есть или что-то в этом роде Чтобы можно было как-то прицелиться Так, ну-ка давайте посмотрим сейчас Ага, на контрл мы также можем стрелять Не обязательно нам нажать на левую кнопку мыши Так, ясненько на, на, на, на какую кнопку-то у нас э, ловушка? Здесь, так понимаю, можно ловушку сразу же попробовать выкинуть. Так, на тап. Или что это у нас? На, на тап же ловушка, вроде нет. Я сейчас что выкинул? А, нет, на тап, по-моему, я это посмотреть, где наша зона, да? Боевая. Так, ну ладненько. 2-1-0, все, боевочка началась. Так, а на какую клавишу ловушку? На пробел что ли, вроде? Так, все, летим. Так, смотрим, вот там внизу, вот там внизу, это ракеты у нас. И там же внизу у нас, по-моему, рядышком снаряда есть. Так, давайте это все забираем, если успеем. Но там я вижу, кто-то уже летит, там уже двое летят. Так, давайте вот этот серый тогда попробуем забрать. Это у нас что такое? Это у нас какой-то крестик. Да, блин, а, ловушка, это мы ловушку взяли, отлично. Так, это что такое, желтое? Это у нас, это у нас что? Теперь у вас есть что-то у нас. А, у меня скорость больше стала, смотрите-ка. У меня другой самолет, и скорость стала бешеней гораздо. Отличненько. Так, это еще одна ловушка. Так, да, кто-то уже там за мной летит. Давайте попробуем отсюда улететь. Так, делаем бочку, переворот. Так, так, так, аккуратно. Вон там у нас самолет я вижу. Так, главное прицелом в него упереться. И все, и погнали, и будет боевочка. Так, так, так, он у нас, от нас улетает. Улетает, улетает, улетает. Давайте преследуем. Так, попали. Немножечко попали. Летим, летим, преследуем, преследуем его. Не только же меня сливать, я тоже хочу кого-нибудь слить уже. Так, кто-то прям навстречу к нам летел. Давайте, давайте, преследуем этого гада. Так, давайте-ка попробуем уйти. Попробуем уйти сейчас. Давайте-ка переворотик. Переворотик. Если получится... Нет, ребята, не получается. И меня опять сбивает прямиком в бездну. Прямиком в бездну, друзья. Да, боевочки, конечно, здесь интересные. Но реально надо привыкнуть. Без привычки... Мы пока что сливаемся, да Ну что ж, следующая битва Рановато нам пока сдаваться Все-таки надо попривыкнуть к управлению Так, давайте посмотрим, кто у нас где Надо привыкнуть И как же здесь все-таки Так, я вижу, он там самолет, по-моему, был слева от меня Но куда-то... А, это дирижабль Да, давайте попробуем дирижабль спить хотя бы Так, так, так Я даже в дирижабль не могу попасть, черт возьми Да, хотя бы так Так, где же самолет это, а? Где же самолеты? Так, главное привыкнуть к управлению Так, мышкой влево, мышкой вправо Вниз это мы летим вниз И вверх это мы значит Летим резко вверх Вниз это значит мы вниз летим И в бок и влево уходим Так, давайте-ка вправо уйдем Так, ага, кто это там у нас? Это уже кого-то подбили, я так понимаю Так, ну меня похоже тоже стреляет Давайте кого-нибудь уже возьмем на прицел так, так, так, вот того вот типа берем на прицел. Так, нам можно стрелять также на контрол, на, на, на левый. И битва начинается. Меня вроде даже не успели, не сбили. Ну что ж, давайте пробуем. Все, ребят, реальная боевочка началась. Так, вот там у нас парашютики приземлились. Так, вот там у нас коричневый парашют. Так, а здесь как-то можно прицел делать вперед? Ближе нет? Так, у меня ничего нет. На, нажимая на ролик мышки, ничегошеньки у меня нет. Так. Зеленый это так себе, а вот это что такое? Это, по-моему, что-то полезное, да? Летим сюда. Так, это мы взяли. Это мы теперь взяли другой самолет. Так, надо бы еще к нему что-нибудь. Вот это вот что такое зеленое? Зеленое, ребят, надо взять. Не взял, да я? Нам нужны нам нужны патроны. Скоро начнется боевочка, а мы без, мы без патронов, без ракет. Это что такое? Дымовая завеса. На что ее активировать? Так, стрельба разрешена. Стрельба разрешена, и в меня уже стреляет. Но я еще без патронов. Так, вот это что такое? Берем, берем, берем. Вот это берем, вот это надо взять срочно. Так, не взяли, не взяли мы, друзья. Так, летим. Летим, крен, крен вправо. Разворачиваемся, разворачиваемся очень быстро. Вот эту желтую штуку я попробую сейчас все-таки взять. Но я не уверен, что я смогу это сделать. Да, друзья. Нет, нет, друзья. Я вроде пролетел через нее, но ни хрена в итоге. Так, ладненько. Летим дальше. Давайте-ка вот туда попробуем пролетим. Меня уже немножко подбили. Так, сейчас, секундочку. Секундочку, секундочку. Попробуем все-таки взять какой-нибудь сегодня фраг. Там у нас я вижу оружие. А, у меня уже есть оружие. Да почему не берется-то? ей? Или я только один раз могу самолет за бойню сменить? Наверное, да. То есть со стандартом на какой-нибудь еще. Так, это ремка. А, нет, это ловушка. Хотя я думал, это ремка. Это у нас патроны. Боекомплект так пополнен. Ну что ж, надо хотя бы кого-нибудь сбить сейчас. Что-то я никого пока не вижу. А, враги у нас на радаре, да? Лучше по радару ориентироваться. Так, вот там вроде кто-то есть. Так, у меня кто-то гасит, похоже, да? Кто-то здесь рядом пролетел. Так, так, так. Кто-то там летает, да? Вот он, вражина. Так, так, так, давайте, давайте, пробуем, пробуем. Пробуем за ним, за ним, за ним, за ним, за ним, так да что ж он улетает, а? Что ж вы улетаете, это сразу вы не можете постоять, что ли, пока я вас не расстреляю? Не могут они постоять никак. И опять я отправляюсь бездну, друзья. Да, плохой из меня летчик получается. Ни одного еще фрага за сегодня боевочку не настрелял. Ну что ж, да, вот таким вот звуком это все печальным сопровождается. Ну что ж, пятый раз, пятая боевочка, попробуем, может быть сейчас у нас получится кого-нибудь пострелять, да? Давайте, ребятки, не унываем. Не унываем. Так, где у нас кто? На радаре вижу цель. Разворачиваюсь. И здесь, здесь должна быть где-то цель. Вот она цель. Да, вот он уже летает. Но от, улетает от меня. Вот там их прям несколько аж сразу. Ой-ой-ой, как так быстро-то, а? Что-то я там выстреливаю, выстреливаю, три часа стараюсь. Меня раз-два и готовы, и слили. Что ж так резко-то? Так, вот цель моя. Давай, давай, давай. Да что ж, я просто, видимо, слишком ровно летаю. Давай уже кого-нибудь взорви, черт возьми, а. Так, вот там еще двое аж целых. Так, надо не забывать, что у нас прицел всегда надо контролировать. Не попал я в него. Так, летим наверх Летим наверх, наверх, наверх Он у нас тоже делает бочку, я так понимаю, да, сейчас? Так, он у нас делает бочечку Но мы за ним пока преследуем, да, его? Изучаем, ребятки, управление Как оно вообще здесь происходит, да? Иди сюда, родной Попасть бы в тебя немножечко Опять он ушел от нас? Опять он от нас ушел куда-то, гад такой я никак не могу все в него попасть, никак не могу попасть, кружим, кружим, кружим, по мне уже смотрю идет обстрел, выравниваемся, нет, нет, нет, нет, не успели меня слить, да, главное сейчас самому хоть хотя бы кого-нибудь одного слить за боевочку, я сегодня вообще никого не настрелял, друзья, или просто здесь нужно очень жестко привыкать, или я не знаю, или у меня кривые руки, но скорее всего всего вместе и понемножечку, так летим, нам нужно оружие. Нам нужно собирать вот эти плюшки. Вот уже самолет летит. Так, бомбардировщики замечены. ВР-17. Так, так, так, вот туда вот летим. Там у нас есть парашютики, на которых что-то есть. Можно, ребят, кстати, использовать дымовые завесы всякие. Так, вот это что у нас? Это дымовая завеса же, да, я так понимаю? Да, дымовая завеса. Так, еще пока не разрешали стрелять. Так, ловушка. Ловушечка у нас на что? Исп... А, на четверку, точно. На четверку. Так, летим. За мной вроде кто-то летит. Так, собираем, собираем, собираем. Да, надо по радару ориентироваться, где у нас кто есть. И вот это желтое, это вроде у нас смена самолета. Насколько я помню. Да, то есть сменили мы... И тут прям мимо меня пролетел враг. Он прям мимо меня, он прям сейчас за мной. Или ниже, или выше. Не пойму. Так, ну он, по-моему, от меня отдаляется. Не пойму, где он. Ага, вот он, вот он, вот он. Так, куда он улетел-то? Ага, вот он. Так, давай, иди сюда, родной. Куда ты уходишь? Куда ты? Куда ты? Ракету бы тебе еще в задницу, а? Ну куда ты, родной, уходишь-то, а? Вот уходит, прям убегает, а? А, у меня боезапас закончился. Ракеты, я так понимаю, они не самонаводящиеся. Так, у меня, похоже, нет снарядов, да? Давайте-ка летим. Так, за мной, по-моему, кто-то там летит. Давайте-ка мы выставим ловушку. Да, возможно, она нам чем-то поможет. Так, это у нас что такое? Опять я не возьму, да? Да, блин. Дайте мне снаряды, черт возьми, а? Мне стрелять нечем. Меня сейчас так взорвут нахрен. Так, найдите боеприпасы. Да, то есть нам сейчас без, без боеприпасов вообще тяж, тяжко приходится. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Только не стреляйте в меня. Только не стреляйте, мне нужны боеприпасы. Может мне самолет сменить таким образом, а? дайте мне уже боеприпасы черт подери не стреляйте вы в меня не стреляйте не стреляйте сейчас я только боеприпасы возьму ребятки и мы с вами продолжим так давай влево крен право точнее тут у нас что-то очень много всех так так, так что-то меня прям как-то повело аж сильно давай иди сюда уже а. нет нет нет в дымовую завесу попал Кидаем какую-нибудь ловушку. Давай, крен, влево, влево, влево. Уходим, уходим, уходим. Уходим, еще одна ловушка. Уходим, уходим, уходим. Еще одна ловушка. В ловушку, мне кажется, лучше не залетать. Где у нас ремка какая-нибудь? Опасность столкновения. Я понял, да, улетаем, улетаем в сторону. Уходим отсюда. Там их слишком много. Давайте-ка здесь пролетимся. Может быть так. Опасность зоны остерегайтесь. Ну понятно, но я еще не в опасной зоне вроде бы как бы. Так, давайте-ка возьмем этого немножко. Так, нам сейчас нужно... Так, куда я вообще лечу? Зеленый же, да, у меня. Опасные зоны, говорят, остерегайтесь. Нам нужно лететь в маленький квадрат. Да-да-да. А я, похоже, сейчас нахожусь в опасной зоне. Мне бы сейчас подремонтироваться немножечко. И там внизу какой-то красный значок типа топлива у меня, наверное, заканчивается, да, горит? Так-так-так, там кто-то к нам приближается... Да, вот мы летим как раз в той зоне. Я вот хочу до синей долететь штуки. Кто-то там летит где-то, я вижу. Я прям чувствую, что кто-то летит. Черт возьми, а. Черт возьми. Вот он за мной летел, гад такой. Где он? Вон он. Вот он, вот он, вот он. Там внизу летит. Вот же он, вот же. Давай-ка покружим сейчас как надо. Да, блин, не получается. Давай крен уже в другую сторону. Так у нас ничего не получится. Да блин, да блин, да блин, да, давай уже выравнивайся, а? Да хреновый из меня летчик, друзья. Ну ладно, ребятки. Вот такая вот, в общем, игрушечка у нас, да, интересная про самолетики. Пилот из меня хреновый. Раньше не доводилось мне э, играть в игры э, подобного полетного жанра. Я только помню, в GTA-шечку играл, на самолетах летал. Но там из-за того, чтобы я привык и немножечко приноровился, у меня неплохо получалось. А здесь, смотрите, надо воевать, надо стрелять. И довольно все динамично происходит. Ну и как вы видите... Э, моя неудача постигла меня. Ну что ж, а как, ребятки, вы сможете отыграть в эту игру? Давайте посмотрим и оставляйте свои комментарии, что вы думаете по поводу данной игры. И Игрушечку оцениваю в 5 баллов из 10 ну, потому что не тянет она на больше, так сказать, средней увлекательности, можно сказать, да? То есть, поиграл и забыл по принципу. Ну, это смотря кому как, то есть. Ну что ж, ребятки, жду ваших комментариев по поводу этой игры. И это будет зависеть, это будет влиять на то, буду я в дальнейшем играть в нее или же нет. Чем больше лайков и комментариев соберет данная игрушка,